Шару и стужу, график бежен не нужен, стучат колеса под грузом весяким, и днем и ночью гудит железка. Матушка железная дорога, на тебя надежда, как на бога. Я скажу железка дорогая, стала ты нам в жизни как родная. Йогу, югу едут люди отдых.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 а мыл рабочий, всем, кто в на дорожной форме, дает работу, хранит и кормит. Матушка железная дорога, на тебя надежда, как на бога. Я скажу железка дорогая, стала ты нам жизни как родная. Праздник, когда на горняне Случай, такой настанет Мы дисциплину слегка подвинем И за нее мы бокал поднимем За матушку железную дорогу На нее надежда, как на Бога Я скажу, железка дорогая Стала для нам нас жизнь, как родная Матушка, железная дорога Надежда как на бога, Я скажу, железка дорогая, Стану ты нам жить и как родное.